Вся наша артиллерия работает очень профессионально и очень четко. Я бы сказал, что сейчас они работают как достаточно слигар. 50, 53, 45. 550, 53, 45. А, ну вот сейчас буквально мы с вами проехали по некоторым нашим позициям, нашим активистикам, и вы видите, что все позиции находятся на значительном удалении от населенных пунктов. Вы своими глазами увидели, что мы максимально максимально удалены от населенных пунктов для того, чтобы не навредить местному населению, чтобы не были повреждены здания, чтобы не был разгромлен частный сектор. И наши артиллеристы, рискуя своими жизнями, рискуя техникой, работают на удаление от населенных пунктов.